Впервые за целых 13 лет в стенах Московского училища Олимпийского резерва номер один состоялось открытое первенство по стрельбе из лука. В течение двух дней соревновались мальчишки и девчонки, юноши и девушки постарше, воспитанники училища и юные спортсмены из других школ. Стреляли с удовольствием и азартом, и никто не ушел с пустыми руками. Победителям и призерам – медали, а всем остальным обязательно – призы и сувениры от организаторов соревнований. Это примерно на 15 лет раньше, чем мы родились, открылось отделение стрельбы из лука на территории нашего училища. И с тех пор здесь было воспитано огромное количество чемпионов Европы, мира и различных крутых, крутых спортсменов. Ответственный за возрождение славной традиции училища руководитель отделения стрельбы из лука Илья Сысоев. Он вспомнил, что когда открытое первенство проводилось в последний раз, он был его участником, едва ли не самым маленьким. Да и наверное ни одного я если честно конечно не помню как я там стрелял именно на первенности мор, но скорее всего я всех порвал. После того как э, ты занимаешься с малышами и проводишь с ними соревнования, ты действительно с гордостью можешь назвать себя тренер. Это время мы возобновили так скажем традицию, надеюсь, что лишь годно будем его проводить. потому что самое основное это непосредственно дети младших возрастов 10, 11, 12 лет из которых в дальнейшем будем выращивать чемпионов.